недавно Бог учит меня, это Он открывает его сердце. И как Он есть а, сердце Отца, и Бог, Он имеет это сердце. Иногда мы не имеем, может, самого лучшего Отца в этой жизни, но когда Бог, Он а, открывается нам, у Него есть доброе сердце, и Он любит, и Он хочет, чтобы мы приходили Ему. Из этого стихотворения... А, хотела поделиться, оно говорит о, о том. Просто знай, что Он всегда рядом. Просто знай, что Он любит тебя, нежно смотрит отцовским взглядом, милосердие своем храня. Просто знай, Он тебя не оставит, не предаст среди жизненных бед, но советом своим направит, Тьму рассеет небесный свет. Не ударит нелепым упреком, Не отвергнет, когда упадешь, Не отмерит прощения сроком И не даст место истины ложь. Просто знай, Его мудрость святая Оградит от греховных путей, Доведет до обительной рая В покаяние пришедших детей. Он откроет все кладезы неба, Все сокровища здесь для Тебя. Просто знай, изобилие хлеба Приготовила милость Творца. Просто знай, с разлуки с родными Он заменит отца и даже мать. Сердце ласково обнимет, Он сумеет Тебя понять. Он сумеет решить все проблемы, Ничего не прося замен. Он сумеет любую измену превратить в путь святых перемен. Просто знай, драгоценную душу Бог несет на своих руках. Просто знай и всем сердцем слушай Слово Истины в Божьих устах. Не беги от Него сомнения, Он и себя не терзай грехом. Не бросайся в бездну завенья, не молчи, говори с Отцом. Расскажи все, чем сердце ранено, словно в воду пролей свою боль. Все, что правильно и неправильно, не таясь перед Ним открой. У Него есть бальзам целительный, есть селей для души твоей. Просто знай, что любовь Спасителя всех проблем и всех бед сильнее. Просто знай и живи этой истиной, не оставь спасения путь. Просто знай, что любовь Всевышнего силы даст тебе не свернуть. Аминь.